Здравствуйте, меня зовут Кристиан, я оператор службы поддержки платформы Felix.net. В этом видео покажу полный функционал платформы Felix. Мы заходим на наш официальный сайт Felix.net и нажимаем в правом верхнем углу кнопку регистрация. В регистрации мы указываем мобильный телефон, электронную почту и пароль. Мы создали счет, сейчас на нашей электронной почте пройдет письмо от платформы Felix, где мы должны следовать по ссылке, чтобы подтвердить наш e После подтверждения наш счет активировался и мы принимаем лицензионное соглашение для использования платформы Felix. После регистрации у нас есть возможность пройти идентификацию, для этого мы заходим в личный кабинет, в правом верхнем углу у нас есть опция пройти идентификацию через систему Сам. Процедура идентификации простая, вам нужно просто сфотографировать паспорт, как показано на изображении и загрузить их в форму, которая вам открылась. После чего вам система SAMSAP просит сфотографировать ваше лицо для проверки личности. Если вы загрузили все данные правильно, ваш счет будет идентифицирован через 10-15 минут. После идентификации у нас есть полноценный счет, в котором мы можем купить криптовалюту или продавать ее за дальнейшим образом. Для пополнения кошелька мы заходим в «Счет» и выбираем «USD». На данный момент мы будем пополнять счет долларов через одну из систем, которые у нас есть в списке ниже. После пополнения счета мы можем купить криптовалюту. Как пример, мы сейчас будем покупать криптовалюту .com. У платформы Felix есть два способа для покупки криптовалюты. Есть способ более простой для новых пользователей купить-продать. И есть способ для продвинутых пользователей торговли. Мы сделаем покупку через простой способ через купить-продать. В списке мы выбираем криптовалюту точкоин и нам появляется текущая стоимость криптовалюты по текущему рынку. Также нам появляется метод для оплаты. Так как мы раньше уже пополняли наш кошелек, мы выбираем оплату через Felix USD. После оплаты у нас появится активный ордер на покупку криптовалюты. Ордер, если он не выполнен, мы можем его самостоятельно отменить. И деньги, и ОСД будут переведены обратно на счет Феликс. На данный момент у нас есть успешный ордер на покупку криптовалюты. И мы можем увидеть количество криптовалюты на нашем кошельке Felix. Когда мы хотим продать нашу криптовалюту, мы также можем выбрать легкий способ для продажи или более продвинутый. Мы заходим в купить, продать, выбираем, с какой криптовалютой мы хотим работать и выбираем продать. Нам сразу также появляется текущая сумма для продажи по сегодняшнему рынку. Метод для вывода мы также выбираем Felix кошелек. После чего нам появится ордер на продажу криптовалюты. После успешного выполнения ордера мы получаем USD на нашем кошельке Felix. Мы продали нашу криптовалюту, теперь мы можем вывести деньги из нашего кошелька Феликс. Для вывода мы заходим в наш счет и выбираем опцию «Вывод». Мы выбираем в кошельке наш текущий баланс USD и выбираем через какую услугу мы хотим вывести деньги. В данном случае мы выбираем услугу BePay Out и нажимаем «Продолжить». После чего мы указываем сумму для вывода и номер нашего кошелька Bpayout. После того, как мы указали все наши данные для перевода правильно, сайт Felix попросит нас ввести подтверждающую смс с одноразовым кодом, который придет на мобильный И в конце у нас есть успешный перевод на счет BePay и мы можем его проверить в нашей выписке по счету в личном кабинете Felix. В нашей выписке мы видим, что перевели на счет Felix 5 долларов и в конечном итоге после покупки и продажи криптовалюты вывели 4 доллара. Перевод у нас успешен. С вами был оператор службы поддержки Felix.net. До скорого.